Приветствую, автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня мы снова поговорим о Викторе Григорьевиче Катющике. Но не о мироздании, а о некоторых его высказываниях. Не могу назвать название, так как Виктор сейчас ответы на вопросы ведет, поэтому какой-то из крайних его ответов на вопросов. Но у него это в принципе проходит красной линией, такие вещи, высказывания его. Касается не того, что... Либо народ, либо математики, как он утверждает, кидаются на власть. Почему Виктор Григорьевич применил именно этот термин, я не знаю. Потому что если мы его посмотрим в словаре, то это нечто кто-то устремленное да? в определенную сторону, на кого-то, ну, на, кого на какую-то цель кидаться. Да? Вот. Ну, кинуться в глаза, кинуться там, навстречу, но обычно это кинуться в драку, там, допустим, да, кидаться на кого-то. То есть это такое довольно агрессивное такое высказывание. Но здесь, перефразируя самого Виктора Григорьевича, хочу сказать, что, как он писал где-то, что охаевать, что либо можно, имея веские основания, либо не имея их. То есть, если есть эти основания, то хотелось бы их услышать. И перефразируя Виктора Григорьевича, хочу сказать, что кидаться на кого-то можно, имея веские основания, либо не имея их. Так вот. В первом случае хотелось бы услышать, кто конкретно, с чем кидался. Почему сам Виктор Григорьевич этот термин употребляет, я не понимаю. Потому что если он говорит о какой-то конструктивной критике да, в адрес правительства власти, то хотелось бы услышать. Вот. Если она не конструктивная, хотелось бы понять, в чем она не конструктивная. А так непонятно, кто-то, где-то кидается на власть, что это значит. Ну, разложите по полочкам, в чем он не прав. Тезис такой-то, соответственно, его несостоятельен по такой-то причине. Но ничего этого у Виктора Григорьевича нет. То есть априори кидаться на власть, да, просто нельзя по котющику получается. И вот здесь встает вопрос, а кто для него власть-то, собственно? Вот правительство власть, кто это для него? Это боги, что ли, какие-то? Насколько мне известно, в Российской Федерации, как минимум, во всяком случае, Управляющие вплоть до президента это наемники, это люди, получающие зарплату с налогов, соответственно, людей, которые их избрали на эти посты. Но у нас же по Конституции избирательное право действует, да, то есть избрали определенную, соответственно, определенных людей для того, чтобы эти люди выполнили определенные услуги по управлению страной и представлению на международной арене интересов, соответственно, самих граждан, да? населения страны. И не более того, то есть эти люди получают оклады, соответственно, потом будут получать пенсию. На них также можно завести уголовные дела, между прочим. Или что? Нельзя, что ли, по признакам состава преступления попросить прокуратуру расследовать определенные дела этих управленцев? Это что, они, какая-то каста неприкасаемых, что ли? На них что, нельзя завести уголовное дело, где это в Конституции Виктора Григорьевича прописано? То есть это обычные люди которые нужно конкретно, ну если есть критика, она должна быть конструктивная и нужно их, соответственно, конструктивно критиковать. Потому что, ну, смотрите, допустим, вы нанимаете программиста для чего-то создать сайт. Ну и что он вам создаст? Если вы ему ничего не рассказали, вы ему не дали техническое задание. То есть, вы, чтобы вам сайт создал программист, вы должны ТЗ ему сделать. А без технического созда... задания что он вам создаст? Ну, какую-то поделку что ли вы скажете я вам не за это платил то есть вы конкретно говорите что вы хотите получить также и люди соответственно нанимая подобных людей в аппарат управления хотят конкретно получить повышение своего уровня как минимум жизни да? вот. зарплатам пенсии еще чего-либо каких-то новых законов в стране ну, в общем чтобы жилось хорошо вот. То есть они дают ТЗ правительству, если правительство это ТЗ, техническое задание не выполняет, конструктивная критика, вот. если деньги куда-то уходят, ну, есть же у нас, Виктор Григорьевич, да, растраты какие-то, нецелевое использование средств из бюджета, соответственно, должны заводиться уголовные дела, и то есть здесь конструктивная критика. Вот. То есть мы ничего этого от Виктора Григорьевича не слышим. То есть для него власть это какие-то боги, что ли, неприкасаемые, которых нельзя критиковать. Ну это, в общем-то, бред. Виктор Григорьевич, пройдите к дурам, если это так. Если это не так, то вы, пожалуйста, подбирайте термины, что ли, более корректно. Выражайтесь более внятно. Попытайтесь вышептать, кто там в чем кидается и на кого. Конкретно фамилии называйте. Конкретно будем разбирать, что вам там не понравилось есть ли там конструктив или нет там конструктива, или человек действительно неадекватно, то есть она, как бывает, конструктивная, бывает неадекватная, вот. скажем так. Так что ничего этого пока у Катющика не замечено, но замечено другое, что вот, говоря о коммунизме, что кто хвалит, скажем, коммуниста или ну, призывает, или как-то оправдывает, ну, даже, правда, тут неверно, наверное. Ну, скажем, э -э кому нравится коммунизм, коммунизм вот, что это якобы попались они на уловку, что их одурачили. Опять же, никакой конструктивной критики. ну Я, во всяком случае, его Катющики не видел по поводу коммунизма. Он вообще понимает, что такое коммунизм. То есть, как я вижу, когда он говорит, что коммунизм – это зло, он берет какой-то коммунизм, да? то, что люди выдают за коммунизм, не, не настоящий, не сам делешний коммунизм, не как он прописан у его, так скажем, отцов-основателей, Хармаз, да? вот Маркса, Фридриха Энгельса, а именно берет какой-то описательный коммунизм и говорит, вот видите, вот этот коммунизм, он плохой. То есть поляну обосрали, другими словами, он говорит, видите, поляну обосрали, вот как плохо. А на самом деле поляна-то замечательная, просто ее обосрали. Ну, дело даже не в этом. Вот, у меня просто создается впечатление, но ну, это мое оценочное суждение, что у Виктора Григорьевича в роду были, видимо, какие-то а, дворяне, вот, а, кулаки, которых раскулачили коммунисты, и у него какой-то, видимо, вот этот внутренний какой-то, у него сидит а, зацеп, что ли, такой, да который вот его ковыряет, ковыряет, и, видимо, это как-то претит коммунизм и он, ну раскулачили их семью и вот он против всего на свете коммунистического просто потому что это коммунистическое все это не имеет права на существование здесь я хочу просто сказать одну вещь как я вижу это мое оценочное суждение Виктор Григорьевич Катющик он не знает и не понимает что такое в общем-то экономика он не знает и не понимает что такое история он не знает и не понимает, что такое политика. Вообще, по большому счету, политики ее нет от слова совсем. Есть только экономика. Политика это ширма, за которой вот эти вот вся движуха экономические происходит. На самом деле политики ее как такого нет. Это мешура, блин, фейерверк, в общем-то, все. А там экономические, в общем-то, движуха, вот эти все пертурбации происходят. Ну, все это называется как бы политикой. Но это на самом деле экономика. Но Виктор Григорьевич этого ничего не понимает. Вот ему стоит просто вот, ну, физик, оставайся в физике. Ну, не лезь ты в политику, в экономику, в историю. Не лезь, не лезь. Ты не понимаешь, ты не в них. Как говорится, да, тут, тут ты не в логику. Вот. Даже термин подобрать не можешь. Потому что термин, ну, кидаться на власть, ну, это как, как минимум просто детский какой-то термин. Глупый, что ли. Вот. Вот такое небольшое сумбурное видео, уважаемые автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией, до следующего видео. Пока!